Народ, всем привет, хотел бы рассказать про три розыгрыша, да, на картинке, конечно, видите два розыгрыша, но по факту их будет три, два розыгрыша среди всех желающих и один среди участников моего клана. Начну с третьего, последнего, третий розыгрыш, это вот только для своего клана. Если ты из моего клана знаешь, что первый, кто достигает алмазной лиги, получает 2500 монет. Парни, дерзайте, всем удачи. Теперь расскажу про два розыгрыша, в котором могут поучаствовать абсолютно все желающие. Первый розыгрыш вы можете выиграть вместе с перематом, очень простые условия, а второй розыгрыш более сложнее и все зависит от вашего скилла. И там вы, конечно, сможете получить самый ценный подарок, оперативник из подразделения рейда, любой на выбор. Но Давайте расскажу про первый розыгрыш. Очень просто, под этим видео на YouTube канал оставьте любой комментарий со своим игровым ником, а также поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал. Разыгрываем все через официальный рандомайзер в прямом эфире 25.09, от меня ничего не зависит, только ваша удача. Вы пишите комментарий, я нажимаю кнопку рандомайзера и побеждает самый удачливый. Условия второго розыгрыша, в котором все зависит лично от вашего скилла и немножко от рандома. Первое, это набрать максимальное количество очков за бой. Второе. В комментариях по данным постом в группе ВКонтакте указать свой игровой ник, оставить скриншот и скинуть реплей своего боя, проведенного с 19 по 23.09 в режиме, естественно, ранговых боев. Победить человек, набравший наибольшее количество очков в режиме «Взлом». Минимальное количество очков для участия 1600, меньше этой цифры, вот честно, не прислать. Думаю, данная цифра отсеет часть игроков, у которых скилл чуть слабее. Но давайте пойдем дальше. В зачете участвуют бои только с 19.09 по 23.09 и в режиме ранговых боев. Бои а другие других дат за счет не принимаются. В случае выявления читов, макросов, накрутки урона и постоянных боев, реплей снимается с конкурса, но естественно я вас везде забаню, потому что это нечестная игра. Далее расскажу про формулу расчета очков для победителя. Очки рассчитываются по простой формуле. Одна единица урона это одно очко, плюс одно убийство равно 100 очкам одна смерть, минус 100 очков естественно и плюс одно содействие это 10 очков пример счет очков, ликвидировали 6 получаете 600 очков, далее погибли 2 раза минус 200 очков содействие было 8, итого 80 и урон соответственно у вас был 821 итого результат 600 минус 200 плюс 80 плюс 821 равно 1301 да конечно счет 1301 вы не проходите по результату, но это был просто примерный расчет, чтобы вы понимали как мы рассчитываем реплей поднимается только до 24 сентября и присланные позже за счет соответственно не идут итоги конкурса будут опубликованы 26 20 года в группе вконтакте а также на youtube канале в разделе сообщества Начисление призов, к сожалению, до 15-го 15.10. Соответственно, будет зарплата, я начислю. Но это касается именно оперативника. 30 дней према начисляется, в принципе, гораздо быстрее. Любые репосты, сарафан на радио и распространение подобной информации не повлияют на результаты розыгрыша, но за это я вам скажу большое спасибо. Честность розыгрышей подтверждена самими участниками группы. Пройдите по ссылочке, если кому интересно, и там увидите все результаты за несколько лет наших розыгрышей. Поэтому все честно и максимально прозрачно. Ну а с вами был Аннигилятор и канал ВДВ Стрим. Пока. Пока, увидимся на полях сражений.